Охота, рыбалка или выезд на природу, когда надо перевести груз до 800 килограммов или просто прокатиться по замерзшей реке. Все это возможно, если есть железная собака, мотобуксировщик с характером, надежный, выносливый, Доступны. Есть рассрочка платежа до 12 месяцев. Закажи свою собаку. IronDog.pro и запчасти для нее. books.defisclub.ru